ли внучку отпущу. Бабушка, ну отпусти. Нам давно пора идти. Солнце вон как высоко, а до леса далеко. Наберем мы землянички. Говорят, пошли лисички под березы Хорошо, выходит так, но придут твой брать моста. Бабушка, ну отпусти. Ладно, внученька, иди, только засветло вернись, да в лесу не заблудись. И пошли, подружка, Машенька, в лес. Сколько сколько早 Marchхудке вы Будешь мне кисель горить кашей манную кормить, оставайся она совсем, а не то тебя я съем. Ой, как же я останусь тут? Снято очень ждут. Млачит папка, младит дед. Кто же сварит им обед? Ты со мной живи в лесу, я обед им отнесу. Мне в хозяйстве ты нужней. Утро, ночь, мудрые Вы мешаете мне спать. Ой, Славно, я их припугнул. Нечего ходить в мой лес. Ладно, я на печь полез. Хочешь ты меня покинуть? Может, план твой и хорош. Да меня не проведешь. Нету мне меня в лесу. Сам я порок отнесу. Отнеси, но я в тревоге, что ты съешь все по дороге. Город ты не открывай, пирожки не вынимай. Я залезу на сосну. Да не лезь, не обману. А чтоб я сварила кашу, принеси дрова. Ладно, Маша, маслом кашу ты забрать и метку туда добавь. Пошел. Я присяду на пенёк, съем один пирожок. Очень высоко сижу, очень далеко грешу. Не садись ты на пенёк и не ешь мой пирожок. Еду с бабушкой меси, побуди, не растреси. Вот глазастая какая, там сидит, а я таскаю. Ем с черникой пирожок. И с малиной два ей Меня не углядели. Очень высоко сижу, Очень далеко гляжу. Не садись ты над меня И не ешь мой пирожок. Деду с бабушкой неси, По пути не раскреси. Открывайте, да гостиниц принимайте, Машенька вам шлет привет. Уходи, нас дома нет! <музыка> <музыка> <музыка> <mäßig> Ах, какой хороший пёс! Что же нам медведь принёс?